Очень. Смотри, я стою вот Там зла, между прочим. Да, надо ее убирать. Вот оттуда убирают, выгребаются? Да, да, да. То есть они сквозные какие-то, в печку, прям заповедание. Ну, там дырочки. Ну, откуда-то берётся там, Это получается, что они как поддувал, который не закрывается, да? Ну, поддувал это там должно быть, чтобы тяга шла в эту сторону. Понятно, но все равно весь ну, через, частично через дырочки подзывает. выходит она угу. золото. Ну, Дырочки-то все равно есть. Ну да, все равно там а ну, значит, как как бы, Интересно, ну, а чем вы оттуда выгребаете вы из этих дырок? Ложкой. Ложкой? Да? То есть примерно так вот на длину ложки? Конечно. Угу. Ложкой. Тоже вижу. Там тоже, смотри, такая же. Тоже чугунная, да? Да. Там Там тоже. Там Там Там Да, вот далеко уходит, причем. Завалено частично. А тоже стяжки есть. Угу. Тоже стягивают. Да. Это интересно. Вот новикато строили.